После нескольких месяцев наблюдения сейсмологи выдали предупреждение о том, что в Новой Зеландии может в любое время произойти мощное землетрясение магнитудой около 9 баллов. Новая Зеландия расположена словно на пороховой бочке, вдоль линии разлома между Австралийской и Тихоокеанской литосферными плитами. Наблюдения показывают, что тектонический разлом Хикуранги приходит в движение на что указывает недавнее землетрясение магнитудой 4,1 балла недалеко от столицы Новой Зеландии – Виллингтона. Разлом Хикуранги – это гигантская трещина, которая находится у юго-восточного побережья Новой Зеландии и представляет собой зону субдукции, то есть зону столкновения литосферных плит, в которой Тихоокеанская литосферная плита погружается под северный остров Новой Зеландии. Мощное землетрясение грозит не столько разрушениями, сколько последующим гигантским цунами. Ученые утверждают, что в некоторых районах страны у людей будет не больше 7 минут, чтобы предпринять меры по спасению себя и других от воздействия цунами. 26 декабря 2004 года вблизи острова Симилуэ произошло землетрясение магнитудой 9,2 балла, которое вызвало масштабнейшее за всю современную историю цунами. Береговая линия Азии была разрушена. От 30-метровых волн сильно пострадал Таиланд.